на земле очень трудна и суетна И для души счастье на ней не найти Плачет душа в доме земном, в доме чужом и в небеса с жаждой в груди взор устремлен, Хотя бы на миг оставить этот мир И подняться ввысь, увидеть чертог, Что приготовил мне мой Господь и Бог. Коснуться Христа, Своей рукой и увидеть лик, Увидеть того, того, кто сердцу мил. Хотя бы на миг оставить этот мир И подняться ввысь, увидеть чертой, Что приготовил мне мой Господь и Бог. Коснуться Христа руки своей рукой И увидеть лик, увидеть того, того, кто сердцу мил Тернистый путь мне на земле надо пройти Хотя бы на миг оставить этот мир И подняться ввысь Увидеть то, что приготовил мне Мой Господь и Бог Коснуться Христа руки своей рукой И увидеть лик, увидеть того, того И верю я, что настал этот мир, чтоб подняться ввысь Увижу чертог, что приготовил мне Мой Господь и Бог Коснусь я Христа, руки своей рукой И увижу лик, увижу того, того Кто сердцу мил Увижу того, кто сердцу мил, увижу того, того, кто сердцу